Посмотрите на эту популярную в Европе фотографию. Вы думаете, это кумушки, которые присели на минутку посплетничать по поводу соседки? Или обсудить новенькую сумочку? Отнюдь. Это министры обороны крупнейших европейских армий. И командуют они не умывальниками и не мужьями на кухне, а генералами, целыми армиями. Но дело даже не в генералах в юбках и отсутствии у них детей. Бездетно-железная фрау европейской политики Ангела Мерки. Нет детей и у бывшей бастинды российско-британских отношений Терезы Мэй. Никогда не звучал детский смех в сиротских апартаментах многих других европейских канцлер-леди. Поэтому у рядовых граждан современного мира законный вопрос. Ради кого стараются эти бездетные женщины? Кому хотят оставить мир, который они с такой решительностью прогибают сейчас под себя? Если своим кошечкам, собачкам и морским свинкам, то напрасно, век морской свинки корот. Что происходит с современным миром? Об этом. В последние несколько месяцев граждане Молдовы с изумлением наблюдают, как тщедушную политическую фигуру бывшего министра образования Майи Санду пытаются надуть до размеров чуть ли не национального лидера. Вход пущен весь арсенал политтехнологических приемов и трюков. Нас пытаются убедить, что Майя Санду, еще вчера один из самых проклинаемых министров, сегодня уже один из самых популярных политиков Молдовы, а ее виртуальное политическое формирование якобы претендует на лидирующие роли в виртуальной парламентской гонке. Ежедневно жители Молдовы узнают, что Майя Санду, оказывается, обладает многочисленными достоинствами, позволяющими ей претендовать не только на роль незадачливого кандидата в премьер-министры, но даже на пост президента. Как говорится, глава государства и первая леди в одном лице. Для успешного продвижения проекта «Майя Санду» политтехнологи отобрали несколько базовых шаблонов. «Реформатор», Честный, принципиальный и последовательный политик, менеджер западного типа, борец с коррупцией, антикоммунист, патриот. Но насколько Майя Санду соответствует мифам о самой себе? Официальная легенда гласит, Майя Санду ради должности министра образования в правительстве Филата оставила престижную высокооплачиваемую работу в Мировом банке сменила богатую Америку на нищую Молдову, пожертвовала зарплатой в 10 тысяч долларов. То есть совершила подвиг ради будущего системы образования, реформ и евроинтеграции. Но реальность далека от легенды. Даже относительно престижности ее трудовой деятельности в Мировом банке. В этой финансовой организации значится 25 исполнительных директоров. У каждого из них может быть до 12 советников и помощников. Таким образом, уникальная «Майя Санду» числилась одним из 12 у одного из 25. Не бог весь что. Дальше – больше. На тот момент, когда Владимир Филат пригласил экономиста Санду на пост министра почему-то образования, ее контракт с Мировым банком уже истек. Истек и не был продлен. Иными словами, Майя Санду к тому времени была не преуспевающим сотрудником глобальной финансовой структуры, а простой американский безработной с некоторым запасом финансовой прочности, но без особых перспектив. Так что приглашение на министерскую должность в правительстве относительно позабытой родины было не одолжением со стороны Майи Санду, а спасением для нее. Честность вообще не входит в число очевидных добродетелей Майи Санду. Показательная история с ее членством в либерально-демократической партии. В начале сентября 2014 года Майя Санду становится членом ЛДПМ. Произошло это в рамках публичного мероприятия, организованного партией Филата на площади Великого национального собрания. Организаторы объявили о том, что на площади в тот день присутствовало около 100 тысяч человек. Так что вступление Майи Санду в либерально-демократическую партию могло пройти и незамеченным. Однако сам Владимир Филат в интервью, опубликованном 8 сентября 2014 года на сайте ЛДПМ, горячо приветствовал вступление Санду в партию. Ее решение вступить в либерально-демократическую партию, помимо того, что является для нас предметом гордости, лишний раз подчеркивает важность исторического момента, который мы преодолеваем. Конец цитаты. «Вот так, ни больше, ни меньше». Вступление Санду в партию – это исторический знак, важная веха, примета времени. В мае 2015 года, когда Филат уже не был премьер-министром, Майя Санду от своего членства в ЛДПМ активно открещивалась. «Я не формализовала отношения с командой. Официально, на бумаге, я не являюсь членом либерально-демократической партии», заявила Санду в программе «Пахоми» на канале «Реалитатя ТВ». Уникальная позиция. Майя Санду одновременно и являлась членом ЛДПМ, и не была им. После заключения Филата под стражу и ухода ЛДПМ в оппозицию, Майя Санду быстро определилась – не была, не состояла, не привлекалась. Менеджер высокого уровня с американским опытом, которым изображают Маю Санду, ориентируется только и исключительно на профессиональные качества персонала. Между тем, неоднократно доказано, что в продвижении кадров в системе образования на руководящие должности министр Санду руководствовал зачастую партийной принадлежностью соискателей, а никак не их профессиональными данными и деловой репутацией. Девять назначенных прямая Санду ректоров высших учебных заведений по странному стечению обстоятельств оказались членами Либерально-Демократической партии. Тотальная в стиле КПСС партийная политизация коснулась и среднего образования. Показателен, но не единичен газус, связанный с назначением директора Кишиневского лицея Данте Алигьери. В мае 2014 года лицеисты и педагогический коллектив взбунтовались против попытки Министерства образования навязать им нового директора. Ученический комитет и школьный сенат были возмущены тем, что кандидатуры, предложенные ими, были отвергнуты Министерством, а новый директор назначен без обсуждения с лицеистами и педагогическим коллективом. В обращении, направленном на имя Майи Санду, говорилось о том, что новая администрация лицея назначена не из-за ее профессиональных качеств, а по партийной линии. Спустя год скандал в лицее Данте Алигьери еще не утих. Лицей продолжал судиться с Министерством образования, отстаивая свое право не быть площадкой для волюнтаристских партийных экспериментов ЛДПМ и лично Майи Санду. Неоднократно на открытии школ и детских садов По личному приглашению министра Санду присутствовал некто Влад Филат На тот момент рядовой гражданин, к тому же уволенный за коррупцию Всякий раз, присутствуя на подобных мероприятиях, он выступал перед детьми с политическими декларациями и лозунгами. Очевидно, законодательный запрет на вовлечение школьников в политическую деятельность для министра Санду не относилась к одной-единственной партии – ЛДПМ, в которой она то ли состояла, то ли нет. Впоследствии Майя Санду заявит, что Филат частично виноват во всем, что происходит сегодня. По ее мнению, он должен публично извиниться за свои ошибки – при этом Майя Санду не уточнила, действительно ли она считает, что Филат участвовал в краже миллиарда по ошибке. В официальной биографии Майи Санду есть пункт, о котором она предпочитает умалчивать. Даже на ее страничке в Википедии эти годы куда-то затерялись. А между тем, с 2007 по 2009 годы она работала при правительстве консультантом по вопросам реформирования центральной власти, а также заместителем начальника управления Министерства экономики. Происходило это в те годы, когда у власти в Молдове находилась партия коммунистов, а президентом был Владимир Воронин. Иными словами, Майя Санду была отличнейшим образом вписана в созданную коммунистами систему государственного управления и в диссидентстве замечена не была. О некоторых деталях своей яркой карьеры при коммунистах Майя Санду умалчивает особенно тщательно. Вероятно, потому что они ставят под сомнение как ее принципиальные идеологические разногласия с социалистами, так и ее оппозиционность по отношению к действующей власти. Так общеизвестно, что в 2005 году вице-министром экономики был назначен нынешний лидер партии социалистов Игорь Дадон. В том же 2005-м Майя Санду становится главой управления того же Министерства экономики. На протяжении многих месяцев Игорь Дадон и Майя Санду трудились бок о бок, в связке, выполняя поставленные задачи. Майе Санду было вполне комфортно в правительстве Габурича, которому ПКРМ оказала политическую поддержку. Правда, она заявляла, что ей вообще-то не очень нравится и это правительство, и тот факт, что за него проголосовали коммунисты. «Республика Молдова является захваченным государством и чувствую себя неважно от того, что я состою в этом правительстве. С другой стороны, я сожалею, что состою в правительстве, проголосованном коммунистами», заявила Майя Санду в интервью газете «Тимпул». Сожалела, но из правительства не уходила. Как ежики из анекдота, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. «Я никому не обещала уйти, у нас долгосрочные планы в министерстве», передает слова Майи Санду «Портал Агора МД». Больше того, в тот короткий период, когда Санду считалась кандидатом в премьеры, она не возражала, чтобы за ее правительство также проголосовали коммунисты. Сегодня гражданам Молдовы навязывают мнение, что за то недолгое время, в течение которого Майя Санду была министром, она провела такие реформы, которые навсегда изменили систему образования в Молдове. И это, отчасти, правда. Только изменили ее далеко не в лучшую сторону. Так, за период ее руководства министерством, 250 школ были оптимизированы, закрыты, либо реорганизованы. Насколько всякий раз это было обосновано – большой вопрос. Обычно, отвечая на этот вопрос, министр заявляла, что оптимизируются те школы, в которых училось 5, 7, 10 учеников. Однако в целом ряде случаев реорганизации и закрытию подвергались учебные заведения, в которых получали образование 60, 100, 200, а в некоторых случаях и 300 детей. Причем зачастую закрытию подвергались отремонтированные школы, а для так называемых окружных школ выбирались давно неремонтированные ветхие здания без должной учебной базы. В бытность Майи Санду министром резко увеличилось число детей не охваченных образованием. В зимний период их количество достигало по некоторым данным 20%. Жертвами пресловутой реформы Майи Санду стали не только учащиеся, но и педагоги, которые массово голосовали именно за либерально-демократическую партию. Так, в 2014 году на официальном сайте Международного валютного фонда было опубликовано обязательство Министерства образования Республики Молдова сократить в сфере образования 8 тысяч рабочих мест. В 2014 в Молдове началась забастовка учителей. Педагоги требовали повышения зарплат, которые на тот момент были самыми низкими в Европе. В ответ на требования учителей, Майя Санду заявила, что ее не пугают протесты. «Мы повышаем требования к дидактическим кадрам. Мы хотим выработать новую систему оплаты учительского труда на базе достижений. Есть хорошие учителя, а есть менее хорошие. Нам нужна система, которая поможет нам делать это разделение и будет мотивировать всех учителей совершенствоваться», – заявила Санду. На тот момент средняя учительская зарплата составляла около 3000 леев что само по себе прекрасный повод не только держаться за место, но и самосовершенствоваться. Стоит ли говорить, что новая система оплаты труда педагогов, о которой говорила Майя Санду, так и осталась плодом ее фантазии, ничем не подкрепленной декларации? В конечном счете, говоря о так называемых реформах в исполнении Майи Санду, обычно вспоминают о скандальной сдаче бакалавриата. 42% лицеистов не справились с экзаменом по БАКу. Средняя оценка – около 6 баллов. На десятке БАК сдали 4 человека. Стала очевидной связь результатов экзаменов и политикой оптимизации, вымывания из системы образования педагогических кадров. Настоящий приговор деятельности министерства, который для министра почему-то стал предметом особой гордости. Пресловутая борьба со списыванием, которой также гордилась Майя Санду, превратилась в подлинное издевательство над детьми. Металлоискатели, камеры, обыски, полиция. Настоящее психологическое насилие. Колоссальный стресс для детей, которых превратили в опасных подозреваемых без презумпции невиновности. Врачи утверждают, что сильный стресс, пережитый в детском или подростковом возрасте, зачастую приводит к развитию тяжелых заболеваний, таких как сахарный диабет. Но для бездетного экономиста Майи Санду это, конечно, не аргумент. Ее всегда больше интересовали цифры, а не люди, не человеческие судьбы. Впрочем, и цифры оказались не столь впечатляющими, как того хотелось бы госпоже министру. Реформа, построенная на оптимизации с 2011 по 2013 годы, сократила затраты на образование на 230 миллионов леев. Но затраты на саму реформу составили 215 миллионов. Таким образом, чистая экономия составила около 15 миллионов леев. Что в 2-3 раза ниже стоимости особняка, в котором до переезда в тюремную камеру проживал партийный босс Майи Санду, Влад Филат. Но и эти 15 миллионов экономии – весьма условная цифра. Поскольку на закупку камер наблюдения за лицеистами на экзаменах министерство потратило 12 миллионов леек. Ну, ты его, ты детка, ты ну, камера, Характерно, что ратующая за транспарентность Майя Санду, не задумываясь, проголосовала за то, чтобы заседания правительства, в котором она состояла, проходили в закрытом режиме, без телекамер какой-то подозрительно-выборочный подход к определению роли камеры в жизни общества. Один из кандидатов в советники Кишиневского муниципального совета от ее родной либерально-демократической партии, некто Борис Константинов, назвал Маю Санду овцой и главной проблемой образования в Молдове. Высокая и объективная оценка деятельности Майя Санду на Ниве народного образования, которую только может дать один товарищ по партии другому товарищу по партии. Объявляя о начале политической деятельности, Майя Санду заявила, «В последнее время мы стали свидетелями многих событий, которые не сулят Молдове ничего хорошего, и я решила заняться политикой». Новый политический проект желает построить процветающее и устойчивое общество. Главным препятствием для развития экономики и процветания общества является коррупция. Для достижения высоких стандартов жизни нужно искоренить это явление. Однако между громкими декларациями и реальными действиями Майи Санду, в частности на посту члена правительства, пропасть огромного размера. Один из самых громких коррупционных скандалов связан с закупкой школьных автобусов – понадобившихся после массового закрытия школ. Убедительно доказано, что автобусы закупались по двойной цене, что нанесло многомиллионный ущерб государственному бюджету. Происходило это в бытность премьер-министром Влада Филата, а министром образования еще одного однопартийца Майи Санду Михаила Шлехтицкого. Два долгих года после назначения министром понадобилось Майи Санду, чтобы заявить в интервью радиостанции Европа либеры что министр Шлехтицкий, и глава управления министерства Круду знали о реальной стоимости автобусов. Два года об этой схеме кражи государственных денег буквально кричала вся кишиневская пресса. Два года ушло на то, чтобы Майя Санду, этот яростный борец с коррупцией, осмелилась лишь упомянуть об этом вопиющем факте. О роли премьер-министра Влада Филата в воровстве бюджетных средств, выделенных правительством на закупку школьных автобусов, Майя Санду предпочла умолчать. История об украденном миллиарде выставляет Маю Санду и вовсе в неприглядном свете. Выступая в Нью-Йорке в январе 2016-го, она заявила буквально следующее. «Самый большой коррупционный скандал с международным эхом – это воровство из банковской системы». В другом своем заявлении Майя Санду обнаруживает в воровстве миллиарда угрозу для евроинтеграции Республики Молдова. «Это будет стоить нам очень дорого, не только с точки зрения налоговых перспектив». Но с точки зрения доверия к нашему европейскому курсу, заявила она, по-прежнему избегая фамилий. Между тем убедительно доказано, что ее партийный начальник Влад Филат, а также аффилированные ему структуры от экономических агентов до институтов медиа являлись бенефициарами украденных средств. А она сама, будучи министром в правительстве Юрия Лянка, проголосовала за выделение 13 миллиардов леев, якобы на спасение проблемных банков, которые впоследствии были выведены, а затем украдены. Даже если судить потому, что банки так и не были спасены. Вначале она вообще отрицала, что голосовала за это решение. Спустя полгода секретное решение правительства Лянка было рассекречено. Тогда и выяснилось, что оно было проголосовано единогласно. Всеми министрами, включая Маю Санду. Комментарий Майи Санду. «Миллиард украли до решения правительства. Мне себя не в чем упрекнуть». История имела продолжение. В июле 2016 года Майя Санду на своей странице в Фейсбуке обратилась к Международному валютному фонду, в котором, надо полагать, все от руководства до последнего клерка подписаны на страничку Майя Санду с просьбой не заключать финансового соглашения с правительством Молдовы. Учитывая последнюю информацию относительно краж в банковской системе, обращаюсь к Международному валютному фонду с просьбой не заключать соглашений с правительством Молдовы до тех пор, пока не будет обеспечена ответственность и транспарентность процесса. Есть серьезные предпосылки, что некоторые представители власти вовлечены в эту кражу. Если МВФ выделит кредит властям, то велик риск, что деньги снова украдут, написала Майя Санду. Секретное постановление либерал-демократического кабинета Юрия Лянка, за которое голосовала министр Майя Санду, о выделении миллиарда евро из резервного фонда Национального банка было ключевым звеном в пресловутом ограблении века. И когда она поднимала руку, она почему-то не видела ни малейших рисков, что деньги будут украдены. Но деньги были украдены. И очевидно, что оценивать, есть ли новые риски, у нее нет никакого морального права. Это обращение Санду к МВФ шокировало даже оппонентов действующей власти. Средства, которые может выделить фонд Молдове, необходимы в том числе для того, чтобы страна с наименьшими потерями пережила последствия кражи миллиарда. Просить МВФ не финансировать Республику Молдова в нынешних условиях означает одно – желать поражения собственному государству. Новейшая история помнит всего один случай подобной же предательской позиции политиков по отношению к своей стране – во второй декаде 20 века в Российской империи только одна партия выступала за поражение России в Первой мировой войне. Это были большевики и их вождь Владимир Ленин. Говоря о кандидатуре на пост президента, Майя Санду, имея в виду саму себя, заявила, главный критерий этого кандидата – он должен быть «незапятнанным». В этой версии незапятнанный кандидат – это кандидат, на котором негде печати ставить.